Кондиционер это зло для детей и взрослых или устройство, которое позволяет поддерживать здоровье детей и взрослых в жару. Крайне актуальная тема, потому что сейчас э, практически э, во многих, да, практически во всех регионах России установилась жаркая погода. Вот, хочется прохлады, потому что чрезмерная жара, она э, далеко не всеми хорошо переносится. Плюс сезон отпусков, люди едут также, в том числе в жаркие страны, где возникает желание остудиться. Но существуют два скажем так, мнения, которые мешают это делать. И наверняка, если вы смотрите это видео, то как раз вы сомневаетесь, да, то есть, а можно ли пользоваться кондиционером? И это происходит по двум причинам. Первое, это люди считают, что холод, он обладает каким-то повреждающим действием, и поэтому можно заболеть. А во-вторых, соответственно, в кондиционерах живут такие вредные микробы, которые заражают, вызывают пневмонии и так далее. Поэтому мы сегодня поговорим о том, Почему сложились эти мнения и как безопасно пользоваться кондиционером для того, чтобы он поддерживал состояние вашего здоровья. Почему я так говорю, что кондиционер поддерживает состояние здоровья? Потому что если действительно жара, если мы, а, если мы теряем влагу, а мы ее теряем, потому что если жарко, мы начинаем потеть, мы начинаем терять влагу, мы начинаем стрессовать. И соответственно это негативным образом влияет на организм, на сердечно-сосудистую систему и самое главное на иммунную систему в том числе детей и а, если есть очаги воспаления либо если на ребенка там на взрослого попал вирус или какой-то патогенный микроб то вероятность того что вы заболеете в жару если вы не обеспечили себя нормальным уровнем жидкости если вы сильно стрессуете она увеличивается поэтому жара также Скажем так, имеет те же самые вероятности по заболеваемости, но с учетом того, что все-таки летом люди больше проводят время на свежем воздухе и там вероятность заражения она меньше, поэтому все равно летом болеют меньше. Но при обезвоживании можно также заболеть, как и зимой при том же самом длительном переохлаждении. Поговорим о первом мнении, да, то есть, которое мешает пользоваться кондиционером, о том, что холод это вредно, это опасно. Но какой холод нас окружает, когда мы пользуемся кондиционером? Да? Это же не минус 6, не минус... 26, не минус 50, да, чтобы там обморозиться. Можно же, соответственно, поставить кондиционер на 22 градуса. Понятно, что если вы его включили, когда было 30, поставили даже на 22, он все равно будет резко, то есть прохладным воздухом будет гнать, но в таком случае... Вы просто выходите из потока этого воздуха, да, то есть чем дальше кондиционеру, тем лучше. И само по себе вот это снижение температуры до тех же самых 22, даже до 20 градусов, оно абсолютно безопасно для организма. Потому что если зимой, например, 20 градусов в квартире, в нашем жилище, мы же нормально себя чувствуем. Если кто-то к этому не привык, он просто может потеплее одеться. Но мы от этого не заболеваем, да, то есть поэтому, почему можно заболеть, когда мы когда мы боимся холода. То есть, именно из-за этого страха. Если мы боимся холода, включили кондиционер, о, холод, организм тут же, он понимает, да, то есть, он пытается защитить вас от опасности, он запускает гормоны стресса, для того, чтобы вы убежали из этой ситуации. И, соответственно, эти гормоны стресса выключают на какое-то время кровообращение дыхательных путей, выключается образование вот этого вот слизи, в которой плавают иммунные клетки, антитела. И если у вас есть очаги воспаления, либо на вас попали какие-то патогенные вирусы, микробы, то вы действительно можете заболеть просто из-за страха холода. Поэтому, если вы боитесь холода, вот что касается детей, да, то есть, если мамы боятся этих кондиционеров, но тогда лучше им не пользоваться, потому что ребенок тоже автоматом считывает с мамы, сканирует, что мама боится, так работает природа, это чисто в и психология. Ребенок сканирует маму, запускает у себя гормоны стресса, и ребенок также может заболеть при определенных условиях, очагах инфекции, там, вирусных инфекциях и так далее. Поэтому, если вы боитесь кондиционеров, то нужно, пока вы не проработали этот страх, то действительно это может приводить вас к болезням. Если вы этот страх проработались, психологами да то есть который умеет это делать соответственно убрали страх и все и холод никаким повреждающим действием при использовании кондиционера абсолютно не обладает опять же что касается детей кроватку под кондиционер ставить не нужно потому что если резкий контраст да, то есть, следующий пунктика что может на нас влиять? резкий контраст температур то есть если мы пришли 30 Вышли из дома, вышли из номера, кондиционер не выключили. В квартире, например, 20 градусов или в комнате, там, где вы живете на отдыхе, и вы с 35 жары вернулись в 20, конечно, резкий контраст, опять же, организм будет стрессовать. Поэтому уходите, выключаете кондиционер, возвращаетесь, включаете. Но не на 18, а сначала, например, на 25, из температура 30, то есть постепенно снижаете температуру, тогда это для вас и для вашего ребенка будет безопасно, и это будет благо». Идем дальше. Опять же, что касается вот этих вот контраст температур, да, то есть кроватку почему не ставим рядом, взрослые, дети, неважно, да, то есть чтобы не было резко вот этого переохлаждения, на что организм будет стрессовать. Другой вопрос, если переохлаждение длительное, например, поставили на 18, пришли жарко, поставили на 17, температура постепенно снижается, снижается, мы вроде не замечаем, мы такие разгоряченные, у нас горячая кожа после того, как мы днем позагорали, да, и ночью мы просыпаемся от того, что да мы замерзли. Вот в этот период тоже образуются гормоны стресса и тоже могут приводить к заболеванию. Поэтому на ночь не ставьте кондиционер на 18, поставьте на 22 на комфортную температуру, чтобы вы не мерзли. Если чувствуете 22 холода, значит на следующий день ставите 23-24. Но именно на комфортную температуру, чтобы не было переохлаждения. И тогда все будет хорошо. Разберем еще одно мнение, то, что в кондиционерах обитают вредные микробы, которые могут у вас вызвать супер пневмонию, какие-то супер серьезные заболевания. Да, действительно, такие микробы были открыты, которые живут именно в системах кондиционирования и так далее, которые могут приводить у человека к заболеваниям дыхательных путей. Но это, во-первых, крайне редкая ситуация, во-вторых, во-вторых, при адекватном обслуживании кондиционером, при регулярном прохождении технического обслуживания кондиционера, ничего там не селится. Что нужно делать? если кондиционер у вас дома, если у вас по регламенту вам его должны обслужить каждый год, значит вы каждый год вызываете, специалиста, который приезжает и обслуживает вас кондиционер. Фильтры можно мыть раньше. Фильтры, они, как правило, съемные, они моющиеся, поэтому раз в два месяца можно эти фильтры вместе с антисептиком каким-нибудь промывать, чтобы там соответственно никто не задерживался и никто не селился. Поэтому охлаждайте воздух правильно, используйте блага цивилизации, да, то есть кондиционер на самом деле это благо, если его не боятся. Вот. И чувствуйте себя комфортно, спокойно отдыхайте, спокойно работайте, наслаждайтесь жизнью. А если ваши дети часто болеют, если вас действительно эта ситуация уже достала, то переходите по ссылочке в описании под этим видео, записывайтесь на бесплатную диагностическую консультацию по моим уникальным программам оздоровления, которые помогут вашему ребенку быть здоровыми, а вам стать уверенными, спокойными, счастливыми родителями здоровых детей. Отличного настроения, хорошего дня, крепкого здоровья. Увидимся. Пока.